2006 год. В этом году вышло множество интересных игр, поговорим мы только об одной, Гарри Смут. Помню в лет так 5 впервые скачал и запустил данную игру, и вот спустя неделю я записываю этот ролик. В этой игре ты можешь не только ржать с какой-то херни с другом, орать в чат на по серверах, что мэр дурак и вообще голосуйте за меня на выборах, но ты можешь в ней заниматься творчеством. У игры давно не было глобальных обновлений, но разработчики создают хотя бы видимость того, что они игру не забросили. И фиксят мелкие баги и добавляют разные фишки. Ну и есть причина, почему глобальных обновлений нет. Во-первых, само комьюнити их создает, а во-вторых, создатель Гарри Ньюман занят разработкой второго Гарриса Сэндбокс. Ну и конечно же, эта игра стоит денег, так что ссылка на донат в описании. Зайдя в игру, ты понимаешь, что контента в ней мало, и делать мне нечего, кроме пострелушек с другом и кидания пропов друг друга. Поэтому разработчики сделали поддержку адонов. Да, ты сам их можешь создать, даже я вот создал. Кстати, давайте зайдем на карту Game Construct, я вам покажу мясного, овощного, водяного, теневого, наблюдателя. О чем я там вам хотел рассказать? А, ну тут водичка есть, прикольненькая такая травка. Но вы знали, что тут есть нечто страшное. Вот она, та самая комната. Итак, вооружусь автоматом и фонариком. И зайду в эту комнату. Здесь кто-нибудь есть? А? А? Да ладно, я шучу, нет в этой игре никаких монстров. Я уже говорил о них в, прошлый, в, прош, в прошло, я уже говорил о них в прошлых видео. Чего нет страшного, давайте зайдем в настоящий обитель зла. На Dark RP сервера. В общем, не надо. Гаррис это игра приколов, так сказать. Ну и в общем. Это. Весь видео.